Здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте, дорогие мамы и папы. Меня зовут Евгения Витальевна, и я хочу вас пригласить на трехмесячный курс по музыкальному развитию для ваших детей. Я занимаюсь музыкой уже более 25 лет. Из них 10 лет я преподаю детям. Я выпустила более 500 учеников по всему миру. Я написала несколько диссертационных научных работ, которые касаются вопросов сценического страха, сценического волнения, воспитания детей, истории, искусства. Я предлагаю вам и вашим детям пройти трехмесячный курс музыкального обучения. За это время дети научатся играть 10 произведений. Они освоят основы нотной грамоты. Они станут более уверенны на выступлениях. И также они смогут поддержать беседу на тему эстетики, искусства, музыки.